Ребята, всем привет! С вами, как всегда, Сергей Егора, а это Битва Кракобобов. Всем привет, всем привет. У нас да? задача за 15 минут собрать какое-то количество машин и на эту сумму купить тачку и прокачать ее. Ну, в принципе, все так понятно, погнали. Три, два, один, время пошло. Поехали. А ты мы сейчас... Поиск утачек тачек приступил. Так, ну вот это выглядит дорого. Поэтому... Ну... юберный вот а да. театр. Бля. Это выглядит реально дорого. Камера, я не вижу ее. Блять, ты рот. А, все зацепил нормально. А, Ч ⁇ -то уже рванул. Так быстро. Так быстро. Роузер. Так, стоп. О это? А он с другой стороны выходит? Дурак, что ли? Так, это у нас что? Это у нас... А. Понятно. Я уже знаю, сколько это стоит. Чисто не отходя от кассы. Вообще ничего не.. А я сейчас немного. Так, зацепилась. Ну я тоже относительно лайфхачу, на самом деле тут прямо около этого поля гольф. Ловлю корыцы. Блин, сколько вот это стоит, я не помню, но она вроде не особо дорогая. Так, стоит только не разбомбись об дерева. Это у нас что? Ну это что-то, блин. Хотя, блин, по-моему это дорого. Где друг друга сердечно находишься? Окей, тут что-то есть. Что из всего этого подороже? Интересно, джипарик я зацеплю или не зацеплю? У него просто да, кры глаза. крыша мягкая. А, зацепился. Это хорошо. Так, в какой у нас части находится гольф-поле? Это моя машина. <laughs> Если чё, оранжевая. А, ты, ты её покупал? Да. А, я думал, ты её где-то спионерил. Нет, чё, моя ламба. Ну ладно, фиг с тобой засчитаем. Ну блин, она просто стоит дохерища. Эээ, а я знаю, я поэтому... Ну ладно, ладно, так и быть. В прошлый раз я лайфхачил. Что это такое? Месса. У меня, походу, сейчас тоже на Ну просто здесь такую сочную тачку нашел. Я ее зацепил, все. И у меня винт отрубило, и я в Что-то относительно вкусное стоит. вот это как-то в этот раз не особо продуктивно не продуктивно продуктивно я что-то годное зацепил так где там вот, гольф? Так, с 30 секунд ну да я скорее всего за 30 секунд навряд ли что-то найду годное поэтому это последнее с Just а ah, нет проири а ah, да вот экземпляр 205 тысяч. Короче, я, этот не... проерий стоит 25. Чего? Капец. Да ну. Ну ладно, нормально. Сойдет. Торакл стоит 80. Что у тебя еще есть? Давай помогу найти. Месса это внедорожничек. Такой типа на джип похож. Ну, в смысле, марка джип. Конечно, можно, я не знаю, что навряд ли заглянуть, типа, к военным тачкам. Но она, по-моему, к ним не относится. Ой, мы меса 87 тысяч. Ты где нашел? Военный в самом низу. Она перед свежие поступления. Нашел до свежих поступлений? Все, да, Меса 87. Ну, блин, что-то на нее не похоже. Короче, загуглил. Эту тачку купить невозможно. Ее, она вообще не продается в GTA. Просто не продает. Короче, поэтому я тогда буду считать, как. Та из этого как военная. ну чё короче у меня со всех тачек вышло 397 тысяч у тебя в общем делаем такое так как я немного заплачу, заплачил, хочу серёгу на изображение я делю свою сумму и того у меня 400 ну ты, короче, 20. именно стоимость 470. Ты именно сто, стоимость моей пополам подели И к ней приплюсую ту вторую тачку Ну, 470 470? Окей, у тебя, типа, условно на сотку больше, чем у меня Окей Сейчас тогда будем закупаться, тюнить и тестить Да, давайте ну, Погнали В общем, ребят, я такой подумал, можно взять Массакра У нас после ее покупки там останется еще почти 100 тысяч на тюнинг а, даже чуть больше чем 100 тысяч на тюнинг ее характеристики прям вообще такие пушечные ну и плюс ее там по моему можно относительно красиво затюнить поэтому хватаем и бежим вот она сосочка в общем после покупки у нас осталось 122 тысячи поэтому первым делом мы делаем что движок четвертого уровня и наверное еще спортивную трансмиссию за 32 500 и дальше займемся тогда внешкой. В общем, у нас на внешку 56 тысяч. Берем тогда вот этот вот бампер с дефлекторами, задний бампер с диффузорами. Можно еще взять гоночный каркас. К нему еще допом идет воздухозаборник на крышу. Ну и тут типа перенос горловины бензобака и там сам каркас и все такое. И всего тут 1350. Ну красивую титановую насадку на глушак, жабры эти и на крылья вот с капотами конечно карбоновый такое все поэтому обычно скорее всего 5000 что бы нет порой вот, не знаю скорее всего можно поставить карбоновый чисто в стиле бамперов в нижней части причем кто за 8 потому что у гоночный коэффицион стремный это красивенький а еще можно поставить вот такую вот полочку за 13000 потому что у нас осталось почти тысяча, а нам еще надо покраситься и колесики наверное поменять, поэтому возьму лучше за 13 в общем я такой тут вот прикинул фиг с ними с колесиками у нас всего 7900 и тут э, ничего такой хорошенький оранжевый металлик за 7500 поэтому давайте возьмем его и на этом наши бабки заканчиваются на 400 баксов мы навряд ли что-нибудь купим ну да вид имеет ну ч тогда поедем Встретимся с Егорой, посмотрим, что он купил, что он там наделал. В общем, смотрю, Егора решил пойти по классике. Такой и а -а -а. такой извращенной классике. С такими десулями. Десуля просто топ чего. Ну что там у тебя, давай, рассказывай. Да в основном тут рассказывай, и ничего. Я не знаю, как эта машина называется. Что она стоит? Она стоит 350 Уй. Не, не решился на такой потому что у меня мало денег. Ну у тебя на сотку больше было, ты мог себе это позволить. На сотку больше. Машинку поставили. Двигатель максимальный, он конечно ничего не... Мы поставили турбонаддув вот, турбонаддув Ускорение побольше. Вот. Покрасили мы ее в такой кремовый красивый цвет. Поставили диски. Mm -hmm. И мне кажется, они... Как, кстати, <свят> Белая каемочка. Ну это прям... Ну, в общем, все затонировано. Бе... В общем, не машина, а секс. Белая каемочка, вишенка на торте прям. Да-да-да. <свят> <свят> я свою взял <свят> за 270. За 275. Десулис <свят> менять не стал, потому что у меня тогда бы не хватало на цвет. Покрасила <свят> в оранжевый за 7500. дешмяну ты я опять решил колеса попробивать? Не-не, просто такие с дробашом. Вот, короче, обвесы дешевые. Комплектом с каркасом у меня шла, короче, воздухозабожник на крышу и перенесены эти горловины бензобака. Жабры на крыльях дешмянские. Самое дорогое, что здесь есть, это, по-моему, спойлер. Это что? Это на стекле, это бензобак типа с двух сторон. А, нифига. А, нифига. Mm. Самое дорогое, короче, в этой тачке это полка. От 13 тысяч стоит. А так что, двигло я поставил wow. максимальное, потом спортивную трансмиссию, турбину не ставил, потому что у моей тачки ускорение просто пушечное изначально было. Mm -hmm. um, Значит, ты козел хочешь меня сюда выбить. Так, ну, так, я буду да. жульничать. <laughs> в плане. Я жулик. Ты жулик? Ну окей. Вот, когда начнем, тогда и узнаешь. Ну что, обратный отчет? Ребята. Три, два, один. Го! Ты чуть не фальстартанул, я смотрю. А -а -а! Это ты, дай мне колесико только что Просто сходу! Это нечестное жульничество! Все по красоте оформил. Некрасиво так! делать. Ты смотри, ты меня из прострельного колеса Так нагоняешь. это не важно, у меня вообще лагает по адкам. Какого у меня ох... тоже что -то лаги, Меня это является. вообще реально бесит. Рокстар, ну-ка обновление с оптимизацией. Я, Блин, я не могу поворачивать вообще из-за тебя. Я не виноват. В смысле ты не виноват? Я сейчас тебе пробил колесико. Ай, тихо. Ну вот смотри, ты меня... Ну я... Блин, тебя так... Догоняю по чуть-чуть, а ты мне не даешь проехать, козёл. Ну-ка, двигайся. На встречку. А! Ты ну... чё? Да нормальный. У меня из-за тебя тормозов мало. Все, теперь ты мне здесь не помешаешь. Ну, по крайней мере, пока сзади не пристроишься. Для второго колеса. Нихера ты телепортируешься? Ну, э Спасибо. Это не смешно. Теперь ты меня догоняешь. Так не Я далеко был. Ну теперь ты меня догоняешь. Да болет, не смог тебя. Вот ты жука На тебе, Околесу. Только дерни еще одну, я тебя пристрелю просто. Ты чё, б***ь, она у меня не поворачивает? Ты на меня передние два пробил, солочь. Я тебе передние два пробил? Ты мне передние два пробил. Её ты, б***ь, она меня вообще не поворачивает. Ты мне пробил два боковых. И что, Смотри, что? Ты решил лайфхачить, я тоже. Почему бы нет? Ну, кстати, блин, ты меня так, как бы, догоняешь. Что я тебя догоняю, mm -hmm. поворачивать не могу, я врезаюсь в машину и жду, пока я не отъеду. Ну мне <с Jewish> тоже так-то проблемно поворачивать на самом деле. Да? смотри, у тебя еще целых 2 километра. Я пытался вырулить. Пытался вырулить. Капец, да блин, хватит лагать. Меня это прям напрягает. Бокстар, за что я платил бабки? чё ты тебе далеко до финиша? 800 метров. Сколько? 800. А! Я в дерево поехал. Ну, вообще, типа, я еду прям по маршруту, ты там можешь сократить, как бы. Там есть дорожка. Я решил я. по Блин, донесло. Раз я тебя так хорошо там размотал, <laughs> почему бы нет. Но что то моя фора тебе ничего не дала. И ты что-то тоже поехал по этой. А Эть. Иди. Иди отсюда. Ты мог реально там срезать намного раньше? Да? Да. Но ты этого не сделал. <laughs> Финиш, можно перелететь чуть через... Красивый финиш. А ты еще на мотоке. Нормально. <сORTS> ты что, прям вообще потерял тачку? Да. Ну, нормально. Ну, ладненько. Это была крайне веселая гоночка. <связь> вот, Да, это была веселенькая гоночка Сам могу сказать Спасибо за просмотр Ставьте Спасибо. лайки, подписывайтесь Не забывайте Колокольчики можно еще Гора, не убейся Вот Всем удачи, всем пока Всем удачи, всем пока До свидания И на этой счастливой ноте мы заканчиваем это несчастливая нота. <сум> Потойди, попробуй прокатиться. На блин, а как это я тебе еще второе переднее пробил здесь? С одной... Я не знаю, ты мне два передних пробил, два задних целых, ты мне передний просто пробил. <с winners> <сум> ну да, тут такое себе выехать на ней. Хотя, ну блин, да, ты бы тут кучу времени вообще потерял на этом. <сум> Ну да, блин, на ней вообще нереально поворачиваться. Ну и пробуй поворачивать. Ну, блин, это как бы возможно, на таких, на широких поворотах. Смотри, ты идешь, там тебе встречка идет, да. Тогда, и не увернулся, я тебя понял. Нормально, да? Да вообще. Лучше никогда не видел.